Терморегулятор ТР-40 занимает три модуля, то есть как автоматический выключатель. Датчик терморегулятора можно удлинить до 50 метров, минимум проводом 2х0.75. При использовании датчика в жидкой среде датчик надо герметизировать. Очень мощные клеммы подключения силовых проводов. Клеммы имеют винты при помощи которых приводятся в движение прижимные пластины. Вот они. Хочу отметить, что при подключении проводов контакты надо затягивать аккуратно, без чрезмерных усилий. Верхняя граница плюс 125 градусов, нижняя граница минус 50. Точность измерения 1 градус. Максимальная нагрузка 40 ампер или порядка 8 киловатт. Внутри вот такой реле. Производитель данного реле при, при нагрузке 7 кВт обещает 100 тысяч циклов. При нагрузке меньше, количество включений и выключений увеличивается. Если вы планируете нагрузку меньше 3 кВт, то покупка данного терморегулятора экономически нецелесообразна. Лучше купить терморегулятор ТР-16. Обязательно поставьте автоматический выключатель. От 3 кВт до 3,5 кВт автоматический выключатель 16 ампер, провод минимум 1,5 квадрата медный. От 3,5 до 4,2 кВт автоматический выключатель 20 ампер, провод минимум 2,5 квадрата медный. От 4,2 5,5 кВт 25 амперный выключатель, провод минимум 2,5 квадрата. 5,5, 6,5 киловатт, 32 ампера автомат, минимум 4 квадрата. И 40 амперный автомат, провод минимум 4 миллиметра квадратных, но лучше поставить 6. При такой нагрузке количество циклов будет очень маленькое, и я не рекомендую подключать такую нагрузку. Теперь перейдем непосредственно к... К программированию и к подключению данного терморегулятора. Синими проводами обозначены фазные провода. Стрелочкой вверх фазный провод зашел, стрелочкой вниз фазный провод вышел на нагрузку. Нулевой провод N стрелочка вверх идет за зануление, подключается от нулевой колодки. Сам датчик подключается... Вверху есть две клеммы. Показывают текущую температуру 28 градусов. Кнопочка, стрелочка вниз. Меняем нижнюю границу. Можем поменять вниз. Можем поменять вверх. Зафиксировали. Кнопочка, стрелочка вверх. Меняем верхнюю границу. Вниз, вверх. Зафиксировали. Сейчас работает режим нагрева. Дойдет до верхней границы и отключится. Отключился. При режиме нагрева он включится, когда температура опустится до нижней границы, то есть до 27 градусов. Включился. Отключился. В данном терморегуляторе существует также еще два режима. Нажатием кнопочки «Ввод» показывают, что сейчас режим нагрева. Можно поменять на режим охлаждения, э, на режим охлаждения и на режим окна. О каждом режиме поподробней. Режим охлаждения. Терморегулятор включится, когда дойдет до верхней границы, то есть до 30 градусов. Включился, выключится, когда опустится до нижней границы, 27 градусов. Режим окна. Терморегулятор будет работать, когда э, будет находиться между семью и 30 градусов. То есть между верхней и нижней границей. Сейчас включился. Доходит до 30 градусов и выключается. Поднимается выше. Включаться не будет. Опустится ниже. Включился. Все.